друзья всем привет рад приветствовать на канале сегодня на обзоре у нас будет очередная посылка вот такая вот метеостанция с AliExpress. сейчас мы распакуем и посмотрим что там внутри поехали Итак, друзья, вот такая вот метеостанция нам пришла сегодня из Китая с тремя беспроводными датчиками температуры, которые работают на расстоянии более 50 метров в зоне прямой видимости. Настраивается все легко и просто. В каждом датчике есть переключатель выбора номера. На дисплее метеостанции меняется одного, от 1 до трех. Сами датчики... Со станции связывается в режиме реального времени, без проводов. Обновление соответствующей индикации происходит с периодичностью более одной минуты. Также после установки датчиков можно нанести соответствующую маркировку, наклеить на дисплей для контроля температуры, будь то мастерская, подвал, или уличные теплицы. Настройка начинается с режима активации связи со спутниковой навигацией по местоположению. Данная опция служит для определения последующего прогноза погоды, анализирует давление, температуру и влажность. Далее установки стандартные. Режим отображения времени 24-часовой, установка часового пояса, также даты, языковой индикации и отображение погодной обстановки на дисплее метеостанции. И конечно сама станция имеет внутри себя датчик температуры и влажности а в дополнение к к трем сенсорам, которые к ней подключаются. Единственное, что сразу хочу вам сказать, что давление, те цифры вот, в верхнем правом углу, они измеряются в настройках вот гектопаскали, или сейчас переключим на это у нас э, дюймы. Вместо миллиметров ртутного столба. То есть, вот эта настройка, она, конечно, не информативно придется пользоваться ей по привычке, скажем так. А в целом устройство рабочее. Понравилось. Очень хороший яркий дисплей, хорошая подсветка, размер экрана. Все, в общем-то, аккуратно сделано. Работает. Будем пользоваться. Посмотрим, как поведет себя. Ну, на этом будем прощаться. Всем пока. До новых встреч. Рад был всех встретить на канале.